Так, ну что, поехали. Сегодня отвечаю на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, будьте готовы и тоже задавайте мне ваши вопросы. Итак, после эфира, где я ответила про пресуппозиции ОП базовые пресуппозиции, на основании которых мы живем, друг друга программируем, друг другу говорим, не думаем, что мы говорим, Нам, нас программируют родители, и вот эти программы, накопленные годами, и наша реакция на то, как там говорят, обиды, или, или наоборот мы чувство вины ощущаем, или еще что-то, или относимся жестко по отношению к своим детям, или к нам относились очень жестко. Это все программы ДНП, ДНК, и они накапливаются из действий, которые люди совершали по отношению к нам, и мы тоже по отношению к другим сообщаем эти, эти действия совершаем неосознанно, поэтому любые действия, любые намерения, люб, намерения любого действия позитивно, даже если человек идет, там не знаю, в аффекте идет на убийство или на еще что-то, его в этот момент действие, намерение, вернее, на это действие позитивно. Поэтому это одна из предпосылок, которые э, я озвучила только что в эфире, а дальше э, Рекомендую вам все темы, которые по пресуппозициям, обязательно изучить, потому что это базовые вещи, и люди за это берут большие деньги. У вас есть такая возможность получить это бесплатно. Поэтому базовые пресуппозиции, пожалуйста, применяйте, прочитывайте, конспектируйте, соображайте, рефлексируйте и пишите. Я же провожу эти занятия больше для тех групп, которые сейчас платные, ну и для тех, кто еще собирается идти обучаться и делать свою жизнь качественно и лучше по взрослому делать ее самому. Итак, первый вопрос: я без работы два года, что делать, как не остаться без денег совсем? Часто, действительно, часто поступают такие, э, такие жалобы, я бы так сказала. И по сути это по, по большому счету это не моя целевая аудитория. Я уже давно выросла из этой целевой аудитории. Я сейчас обучаю своих коллег э, протопнуть свои страхи. Взять четкую технологию создания системы и продавать свои услуги дорого для адекватных людей, которые не стонут и не ноют, что у них нет работы. Потому что если тебе 40 или 50 или даже больше, и у тебя такое состояние ел, значит, что ты делал, и как ты жил или жила, почему не, за... не занималась, не... не читала книжки, не развивалась… Почему достигла такого состояния, что приходится жаловаться на то, что у тебя нет работы, нет денег, и что тебе делать дальше. И тем не менее, так как я запустила программу сейчас, экспериментальную программу, она у меня уже многие годы идет, но я запустила экспериментально, запустила цену там, 30, 40, 50 долларов за эти курсы. Это, конечно, это для адекватных людей, которые понимают, что... Такие материалы стоят в 10 раз больше. Они даже на это, наверное, не смотрят. Но тем не менее в группе есть очень адекватные серьезные люди. Преподаватели, тренеры, владельцы бизнеса в небольших, средних. И очень даже качественные такие, осознанные люди есть. Поэтому я продолжаю делать этот эксперимент, учитывая, как сейчас трудно. Люди находятся на перепитии... Вот этих кризисов, война, нет денег, работы нет и стабильности как таковой нет. И я напоминаю, что стабильность – это ваши навыки и умения. Специально сделала паузу. Ничего нет стабильного. Вы уже увидели, война пришла или любая другая ситуация, какой кризис, и ничего нет. Кто-то умер. Если у вас нет отложений, отложенных денег, если вы не умеете финансы делать... Финансовую подушку безопасности. Если вы не умеете инвестировать, это в программе Денежный код 2023. Сейчас только начинаем убирать тараканы. А дальше будет финансовая грамотность и, и очень такая серьезная работа. Значит, курсы рассчитаны оба на два месяца. И возроди себя заново, где мы учимся хотеть, желать, ставить цели, а рассматривать себя с позиции взрослого, убирать у себя вот эти все тараканы на основании НЛП, пресс упозиции которые я вам сейчас даю. Поэтому изучайте, потому что когда мы будем с вами работать, вам будет проще. Так вот, два курса, пока что два курса. Я запустила и базовый «Возвати себя заново», и «Денежные коды 2023». И я запустила по доступной, очень доступной цене. Учитывая, что происходит в мире, как людям тяжело. Но для адекватных людей это не цена. Ну вот, услышьте меня. А те, которые пришли и адекватные даже но они не делают толком ничего, а только читают чат, а уроки практически не сделаны и не все сделаны, а прошло уже два месяца, то напоминаю вам, что те, кто не работают, я буду приводить чат для, для самостоятельного э, изучения, а тех, которые работают, я буду поддерживать, и мы переходим на клубную систему. Два месяца пройдет. Я вначале давала на месяц, а теперь уже продлила. Два месяца вы работаете в, в курсе. И если вы э, хотите дальше работать, чтобы... потому что там я добавляю уроки, добавляю свое влияние, включаюсь, отвечаю, даю дополнительные уроки, и ваша задача – участвовать в, в клубной системе. То есть я даю на два месяца. Два месяца, которые уже прошли, Сами напишите мне в личку, что прошли два месяца, и я хочу оплатить 10 долларов клубное участие, чтобы продолжать использовать новые уроки, которые я даю, изучаю новые, осмысливаю, даю вам новые, добавляю. И, естественно, у вас будет всегда доступ ко мне и к, моей, к моим материалам и к разборам. Так вот, первый вопрос. Я без работы два года. Что делать, как не остаться без денег совсем? Пишет женщина с 52 года. Ну, смотрите, я уже сказала, что вы делали до этого, и как быть, и что делать. Значит, вот свой пример рассказываю. Когда у меня не было денег, когда мне было очень тяжело, когда я уволилась из государственной службы, был кризис 2008-2009 года, я думаю, вы все помните, кто помнит этот кризис 2008-2009. Строится дом, сын ушел из жизни, я без денег – и я прекрасно понимала, что мне нужно тянуться вверх. Я прекрасно понимала, что если я остановлюсь, я уйду следом. И я сделала выбор идти вверх. И поэтому я хваталась за все, что только могла, бесплатно, дешево, просила скидки. В общем, греблась, вот это вот греблась, чтобы только вытащить себя из ямы. Поэтому я тоже даю вам вот такую вот возможность за 30 долларов запустить зайти и работать. Два месяца за 30 долларов. Но это самостоятельная работа. Те люди, которые сейчас заходят под своей поддержкой, там вам, конечно, проще. Но те, кто заходит без поддержки, там не будет два месяца. Там месяц я смотрю, если вы работаете, супер. Дальше я вам даю оплачивать 10 долларов, чтобы стимулировать вас, чтобы вы работали. Потому что люди, когда не платят, они не ценят. И в то же время я даю и бесплатно зайти. Я даю и с рассрочкой даже эти деньги даю зайти. Почему я даю возможности людям? Потому что я знаю, как мне было тяжело. И как я себя вытащила. И я поэтому тоже хочу помогать тем, кто хочет. Но есть люди, которые заплатили. Есть несколько человек. И не работают вообще. Ну, что теперь делать? Поэтому я без работы два года. Бесплатные, слушать мои эфиры, читать и слушать тех людей, которые вам нравятся. И не только слушать, а делать. Не только слушать, а делать. Бесплатно очень много материала. Но даже если вы пойдете ко мне на консультацию, я предложу вам пойти, там еще какую-то, еще скидку какую-то сделаю, дам вам какой-то срок, чтобы вы делали уроки, и вы их не будете делать, ну, как вы понимаете, это вам выгодно, быть больным, несчастным и бедным. Потому что тем, кому выгодно быть здоровым и богатым, и чтобы всю жизнь складывалась, они, они идут, работают, они гребутся, понимаете? Гребутся, гребутся. Следующий вопрос. Меня не уважают в семье. Меня используют все, в том числе и мужчины. Есть таких людей, достаточно много. Приходило и приходит сейчас. И даже в группе есть такие люди, которые залипли, они получили доступ к занятиям уроком и они не работают. Есть такие низкощеки, я не буду называть их, я думаю, вы услышите этот мой эфир и сами поймете и напишите мне. Так вот, смотрите, если вас люди используют, семья, знакомые, друзья, даже мужчины, значит, вы получили очень жесткую программу родительскую, где вы служили, отдавали, должны, вы жертва, причем такая жертва, что даже есть люди, которые занимают высокие социальные посты в жизни, но в отношениях они жертвы. Она служит, она бегает на полусогнутой, она собой не занимается, а муж потом гуляет, она потом резко худеет на 10-20 килограмм, и, и потому что вот уже не надо ни для кого стараться. Она забыла про себя. Забыла про себя. Поэтому, если вас не уважают, значит, вы не уважаете себя. Что вам делать? Для начала просто рассмотреть, откуда это идет. А, найти причины, откуда идет это такое неуважение. Кто вас унижал в детстве? Вытащить свои психотравмы. Самому, конечно, это будет тяжело. Но пробуйте, если нет денег. Или идите в программу, или сначала на бесплатную консультацию, где я разберу вашу ситуацию, и дальше вам скажу, что вам делать. Идти в курс ничего не делать, потому что есть такие, которые приходят, я им ничем помочь не могу. Они просто слушают рот Розину, даже могут писать комментарии, спасибо вам большое, но ничего не делать. Это та категория людей, которые пришли посмотреть на говорящую голову Надежды Новосельской, которая тут вот каждый день вот перед вами тут выделывается. Они ничего делать не будут, такие люди тоже есть. Вот. вот то, что я скажу, отвечу на второй вопрос. Третий вопрос. Сижу на лекарствах уже пять лет. Состояние затягивается, головные боли чаще. Депрессию не могу никак выйти. Почему-то депрессии в последнее время приходит много. И это, ребята, нормально, потому что сейчас тяжелое время. Но я вам должна сказать, что часть, большая часть депрессирующих, которые приходят на консультацию, причина не в войне. Это боль утраты близких людей, это тяжелая депрессия. Там, ну, просто это тяжело пережить, и то люди выходят. Зашли в программу и вытащили себя, и окрыли, окрылились, возродились, и живут, и работают, и еще другим хотят помогать, и помогают. Но большинство людей, с кем я общалась, там тема депрессии еще до войны. То есть там настолько все хорошо. Смотрите, человек начинает действовать тогда, когда э, угроза голода или угроза смерти. Вот возьми этих депрессующих, выгони на улицу, оставь их без хлеба, без крова. Они очень даже включатся и начнут работать. Это большей степени, это большей степени, ребята, самосаботаж. И это вторичная выгода. Нам понравилось, что нас жалеют, нам понравилось, что я несчастный, я больной. Кто я? Я разбирала эту тему с, по, через пирамиду геологических уровней, вы уже видели. Поэтому если я больной, то я делать ничего не буду. Эти люди просто стоят, стонут и ноют. Так вот, <как> есть такая депрессия, когда человек затянул его очень сильно, и ему на, на, первом, на первых порах нужно лекарство, но с лекарствами нужно аккуратно, потому что мозг быстро привыкает получать хорошее и перестает трудиться, перестает, перестает работать, перестает напрягаться. И тогда люди становятся овощами. И причем они так об этом рассказывают яростно, что они больные. Им выгодно быть больными. Поэтому если вы сидите на лекарствах уже 5 лет, состояние затягивается. У меня были случаи, когда я вытаскивала человек, вытащила человека который 4 года сидел на антидепрессантах и на других препаратах. Ему сказали и нейропатологи и нейро там разные специалисты иди ищи психотерапевта у тебя психосоматик нет у тебя органики но когда люди долго сидят то там уже и органика там уже необратимые процессы происходят мозг перестает работать выделяет соответствующие вещества и человек действительно становится уже овощем но когда я определяю насколько человек в состоянии если человек адекватный он говорит отвечает на вопросы то есть я умею диагностировать, насколько человеку тяжело, сколько это затянулось. И я скажу, да, тебе поможет. Вот есть у меня такие люди, которые работали, и им помогло. И тебе поможет. Или же идете в личную работу, но там нужно денежки платить побольше, чем 30-50 долларов, как я сейчас даю, да? 30-50-70 зависит от того, как, и что вы, как вы собираетесь делать, и как вам, вам помогать, самостоятельно вы идете или вас поддерживают. А такие люди не, даже не приходят на дешевые курсы, не говоря уже о дорогих программах. Почему? Выгодно быть в депрессии, выгодно быть больными. Потому что это же надо работать, это же надо делать, это же надо договориться с собой, заставить себя. Те же трансмедитации, те же гипнозы. Ведь каждый день нужно делать одно и то же. Очень старательно, разжевываю, показываю, как все устроено. Вот пришла недавно совсем, я не перестаю ее хвалить, Лариса. Даже не знаю, какой у нее диагноз, но у нее там головные боли какие-то, там у нее столько всего. И она послушала послушала какие-то мои видео на Фейсбуке или на Инстаграме, не знаю. И пришла в курс. Так она столько уже всего сделала. Она справляется с болями, она заходит в она ищет... Она каждое слово мое слушает. Она пересматривает эти эфиры. Она трансует, уходит в гипноз. Она понимает, что бессознательно ей поможет. Она понимает, и она работает регулярно. Так ей уже стало намного лучше, потому что она осознает свои причины. И многие годы она сидела на этих лекарствах. Но это же трудиться надо. Так я помню холотропное дыхание. Кто знает, кто такое холотропное дыхание? Кто Кто знает? Напишите, пожалуйста, плюсик. Кто не знает, поставьте ХЛ- или ХЛ-плюс. Так вот, я помню, мне было страшно идти, потому что глубокое продыхивание, боли, тело болит, и тебя там... Но в... ты попадаешь глубоко в свое бессознательное, и там ты продыхиваешь, очищаясь от боли, от этой грязи всякой на снова. Я помню, я первый раз, когда услышала об этом мои коллеги вообще психиатры объясняли, что это холотробное дыхание дает возможность нырнуть глубоко в себя, но будет больно, будет неприятно, можно даже увидеть, как ты рождаешься. Я, вы знаете, не пошла. Я испугалась. Я испугалась, потому что только потом я, когда разбирала себя глубоко в этих трансах, в гипнозе, бессознательно, я поняла, почему я испугалась. Потому что мне трудно было рождаться. Мама мне рассказывала, как она трудно меня рожала. И я маленькая была. Я помню, как она это рассказывала. Мне было так больно маму слушать. А тут, когда я взрослая стала, и я вспомнила, как мама рассказывала, какие было трудно меня рожать. Она родила мне 19 лет. 18 вышла замуж, 19 родила. И я помню, что я эту причину... Использовала, чтобы не пойти на это холотропное дыхание. Мои коллеги, врачи, психофизиологи, психиатры пошли на эту... Это давно было, лет 15 назад, наверное. Да, если не больше. А вот когда сын умер, когда я искала причины, почему он ушел, как это так, с вечера он разговаривал, а на утро его нет, он трубку не взял. И когда у меня был тренер, девочка одна... Случайно, ничего случайного не бывает. Она рассказала, что была на этом холотропном дыхании. Я начала интересоваться. И в Киеве нашла такую группу и пошла. Так вот, я тогда уже ничего не боялась. Мне нужно было очень-очень пойти туда, за пределы своего сознания, продышать, чтобы снять контроль ума. И одна, одна у меня была, один вопрос у меня был. Почему ты ушел? Почему ты ушел? Ты же не был на войне. Ты же, ты же был здоров. Ты же, ну, в общем, вот так. И тогда я ничего не боялась уже. Тогда у меня не было... Но я помню, как 32 человека, как сейчас, помню, была группа. И, наверное, одна треть группы просто саботировала и не хотели дышать глубоко. Там есть такая, такая практика. Надо глубоко дышать, правильно дышать. И за счет отравления кислородом мозг отправляется и он как бы уходит, все это под контролем, музыка соответствующая, и ты отключаешься, делаешь запрос, у меня был запрос, обязательно, когда идете в любой транс, в регресс, вот где вы там учитесь, пожалуйста, делайте запрос, просто так нечего там ходить, ну, нечего там ходить, вот, есть у меня коллеги, которые занимаются всякими разными красивыми штуками, и регрессом, и, и... И пишут, это же инструмент, не надо просто людям рассказывать про эти инструменты, нужно делать, что решит этот инструмент, этот регресс, например. Так вот, холотропное дыхание, я уже как пример рассказала. И тогда я уже не боялась, тогда уже не было мне страшно, потому что я реально понимала, почему я иду в, это, в эту глубину. И я так сильно хотела, я дышала как паровоз, спросила ребят которые, ассистенты, говорю, вы мне, пожалуйста, напоминайте мне, толкайте меня в грудь, чтобы я делала правильно, чтобы я не залипла, потому что там нужно дышать, правильно? И тогда чук, и ты уходишь, ты ничего не слышишь, ты уже ушел глубоко, и там у тебя идет очень много всего того, что в сознании сознание не придет. Так вот, люди, мои дорогие, если вы сидите на лекарствах. Если вы сидите без денег, если вы сидите в какой-то жопе, простите меня, и вы боитесь работать, даже бесплатно, ну, так вам выгодно быть, понимаете? Мне было выгодно пойти, пойти из этот страх и узнать, что с моим сыном, почему он ушел. И да, я с первой, с первого, в первой сессии я его увидела, и я услышала ответ. Для меня было такое счастье, я прям плакала от радости, от счастья, потому что я уже искала как это называются, эти люди, которые, медиумы, которые соединяют, мне сказали, не лезь туда, это все неправильно, ты сама сможешь узнать, рано или поздно. У тебя, есть... А я к тому времени уже прошла сертификацию, у меня уже был самогипноз, но я еще толком-толком им не умела пользоваться. Ну, как бы я понимала принцип, что нужно там, но не, не настолько глубоко, как сейчас я вот даю ребятам, девчатам, которые приходят. То есть ты заходишь в бессознательное, глубоко, ищешь вопросы ответы на свои вопросы. Именно поэтому я Ларису рассказываю, я даю вчера дополнительное занятие, там почти три часа. Объясняю, что такое, как входить, объясняю, разжевываю, примеры привожу, потом веду, за моим голосом люди идут в это состояние, сдают себе, ну в, это, в трансовое состояние, сдают вопросы, получают подсказки, через маркеры и так далее, и так далее. И, конечно же, если это работа с болями, если это работа с болезнями, то понятно, что если ты делаешь правильный грамотный запрос, то бессознательное помогает тебе решить этот вопрос. Конечно. Сто процентов. Интересно? Про самогипноз, бессознательное, про психосоматику. Кому интересно, пишите самогипноз, психосоматика плюс. Следующее видео. Почему такая красивая на видео? Мне многие делают комплименты, что я в 63 года так хорошо выгляжу. Ребят, во-первых, я за собой действительно слежу. Я работаю над своим телом, я работаю над своим лицом, я работаю над собой. И вам говорю, что ваша внешность – это то, что вы себя представляете. Во что вы одеты, как вы одеты, как ваше лицо выглядит. А теперь смотрите. Для того, чтобы... Хорошо выглядеть. Вот те из вас, кто пойдут со мной дальше и работать будут в онлайне, продавать свои услуги, запоминайте сейчас, прям записывайте. Вы приходите в онлайн, как в свой кабинет. Вот у меня сейчас сзади вот такой вид ну, двери, больше такого ничего, да. А дома, когда я работала, у меня дома немножко другой вид, другие другой фон сзади. И я специально об этом, об этом беспокоюсь, Сегодня хотела эфир провести в городе, чтобы был красивый вид, но слабый интернет был. Так вот, включается на Инстаграме, есть такая функция, маска. Ты выбираешь маску, которая немножко разглаживает, разглаживает твое лицо. Поэтому ты всегда выглядишь лучше. И, и здесь нужно понимать, что когда ты выглядишь хорошо, когда ты готовишься к выступлениям, ты одета красиво, у тебя лицо вот Слава богу, есть такие современные штуки, которые немножко сглаживают, выравнивают лицо. Это говорит о том, что ты уважаешь людей, уважаешь своих клиентов. Вот почему, когда я говорю вам, что ваша фотография, ваши оформлены ваши странички, если вы особенно специалисты, есть у вас цель там, себя позиционировать, неважно, какие вы специалисты, вы там тренеры-психологи, фитнес-тренеры, чем вы там не занимались – у вас, тем более, должно быть грамотно, правильно оформлена ваша страничка, ваши фотографии. И, конечно же, выходя в эфиры, нужно заботиться о том, чтобы вы были красивы, чтобы, чтобы вы влияли на людей красотой. Никому не нужны ваши там, морщины, прыщики и так далее. Вот. Это я ответила вам на вопрос, потому что часто пишут, вы хорошо выглядите в своем возрасте. Да, я выгляжу хорошо, даже когда выхожу... Без маски, вы тоже это видите. Кстати, в Фейсбуке у меня очень много подписчиков, там тысячи, тысячи, тысячи, тысячи просмотров. Но там в основном аудитория старперская. Я не говорю это вас с точки зрения вас обидеть. Я сама из немолодых, я тоже из старперов. Но это к тому, что если вы будете заниматься или занимаетесь уже э, онлайн каким-то делом, то в Фейсбуке более старперская человек. Люди сидят, тут нечего делать, как Санту-Марбару смотрят, но там есть, конечно же, и адекватные люди. Вот у меня большая часть пришла из Фейсбука. У меня сейчас на курсе, я вот спрашиваю людей, большая часть пришла из Фейсбука. Кто-то из Ютуба, кто-то из Инстаграма. К чему я это? К тому, что вам нужно соответствовать той роли, которую вы, дел вы выполняете. Вам нужно стремиться быть красивыми, ухоженными, чтобы на фотография ваша была сделана, чтобы вы заморочились на то, чтобы у вас была хорошая фотография. Если вы продаете, э, не, не только вы продаете какие-то услуги, я имею в виду там, психологию, там какие-то другие услуги, вы продаете баночки, скляночки, косметику, одежду, вы должны выглядеть, не только ткани показывать, не только косметику, баночки, скляночки. Люди должны видеть вас. Но мы боимся проявляться, потому и денег мало получаем. Есть специальные алгоритмы Инстаграма, Фейсбука. Сейчас пошла на курс учиться, и потом буду давать это дальше своим участникам, которые сейчас у меня в «Звездном коуче», специалисты. Сейчас у меня есть специалисты, начинаем уже работать психолог и педагог для деток она будет курсы вести так вот в онлайне лучше всего можно прокачать свою самооценку лучше всего когда вы делаете все четко и правильно под руководством наставника и человека который вас ведет <coughs> дальше вам нужно просто понимать, что люди хотят красоты. Сегодня очень много разных фишек, которые нужно использовать. Мир пришел в интернет и никуда уже из него не уйдет, только будет усиливаться, улучшаться, будут усовершенствоваться все разные фишечки для того, чтобы мы смогли эффективно здесь жить, работать и продавать свои услуги. А когда у вас на фотографиях детки, маски, ну это не серьезно, мягко скажем. Поэтому задумайтесь, кто вы, и поднимайте свою самооценку через грамотное портфолио. Кстати, по субботам у нас по, по отношениям, и там я больше говорю про отношения мужчин и женщин. Тоже это есть у меня программа, где многих людей помогла кому-то сойтись, кому-то грамотно развестись, кому-то найти своего человека через отношения с собой, через любовь к себе. Так, дальше. Страх переехать в другую страну, как справиться. Ну, это самый главный страх. Я скажу вам, когда я впервые услышала о том, что самое главное в этой жизни – это все время новое. Вот кто из вас слышал, кто из вас проходил какие-то анкеты, опрос, и в один из этих вопросов в анкетировании про стресс «Львиная доля на новое». Ремонты, переезды. Кто из вас слышал об этом? Пишите, стресс новое. Так, не сидите как биомасса. Пришли, значит, вы работаете. Не хотите, сваливайте отсюда. Вот, молодцы. И те, кто будет запись, слушать тоже. Так вот, самое то, что надо для жизни, это постоянно новое. Почему и война пришла? И вообще приходят разные катаклизмы. Люди не хотят развиваться. Они заста не стоят, как, как в болоте сидят. Они, спасибо большое, они сидят, как в болоте, и думают, что вот я получила пенсию, муж получает пенсию, ну, я живу в каком-то маленьком городке или в поселке, ну, зачем мне дальше? Но она же не реализована. А она не хочет развиваться. Она боится вложить деньги, она боится снова учиться, Снова учиться, снова учиться, вместо того, чтобы делать новое, использовать знания, которые уже есть. Да. Потому что все, что новое, ребята, это и есть развитие. Если вы застряли, вам кажется, что и так все хорошо, значит вы в болоте, значит вы в застойном периоде и находитесь на уровне детей. Вы ждете, что за вас кто-то решит. И когда вы пишете, что вы взрослый, там тесты были, никакие вы не взрослые. Взрослый человек постоянно стремится вверх. Он понимает, зачем ему идти, куда-то двигаться. Он понимает, какие детям он дает привычки и навыки передает, и по ДНК. А те, которые там, там прилипли к детям, те прилипли там, к какой-то социалке, ждут, что война закончится, ждут что кто-то... Да ничего не будет. Вот потому и депрессия. Вот почему и когда люди боятся делать новое. Поэтому страх переехать в другую страну. Не надо бояться. Надо наоборот сказать «Ха! А что-то будет нового?» Я приехала когда в Англию. Я вам рассказывала и давала сторисы, когда я ничего не знаю, язык не знаю, все написано на английском языке. Это не просто ты приехала по туристической путевке, походила, погуляла, домой поехала. Это ты приехала жить здесь. И стыдно перед людьми, которые тебя приняли на вот эту поддержку. И я помню, я специально пошла без телефона, пошла, вечерела уже. Я думаю, вот интересно, страшно мне, вот я найду или нет дорогу. Я пошла, и я заблудилась, как и предполагала. Подошла к парню, который шел навстречу как-то там невербалика объяснила ему, что мне надо, и он мне рассказал. Но для меня это был такой, такой прямо подвиг, потому что я боялась. Или, помню, пошла первый раз на автобусе, тоже об этом рассказывала в сторисах. Конечно, это все надо делать, потому что новое — это развитие. Если вы сидите и не делаете ничего, то ничего не будет. Поэтому... Принцип жизни на Земле – это новое. Понимаете, новое. Как справиться с новым? Коммуникации, рассказывать, проявляться. Вот люди почему боятся? Потому что они боятся проявиться. Вот смотрю, наблюдаю тут сейчас в Англии. Красивые, умные, образованные. Находят такие сжатые такие зашоренные. Нет, чтобы одеться, причесочку сделать, как-то платье одеть, какую-то там юбку, или как-то, ну, чтобы оживиться. И единицы только ходят за собой ухаживать. они ходят как чушки. И они говорят, да тут европейцы все такое. Так кто-то и делает, что Восточная Европа сейчас через украинцев, наоборот, сейчас поднимет моду такую сделать на красивых женщин. Я помню, я училась в Германии, в Ганновере, в Немецкой академии про экономики в одиннадцатом, 12 -м году, не помню. Уже точно. Так там в, в магазинах-витринах красивая стильная одежда, а по улицам ходят ангелы Меркель. Вот такие уже зачуханные, никакие. И я помню, ребята говорили, а я была, помню, белые сапожки, шубка такая, у меня полушубок был такой полосочку белая с коричневым. Такая стриженная норочка, в Эмиратах, помню, купила. Вечту свою осуществила. Я говорю, слушайте, я так выделяюсь, мне стыдно, наверное, я вот они знаете каких сыреньких курточках ходят там и так далее А мне говорят да что ты наоборот наоборот ходи потому что приятно глазу наоборот приятно глазу и другие будут пример брать и так оно и было и тут вот так же смотришь уже начинают подкрашиваться одеваться по-другому когда поэтому мы законодатели моды по-хорошему соответственно в новом надо делать не, не бояться быть собой, делать вызовы, проявляться. А когда мы боимся проявляться, то и сидим как мышки. Поэтому проявляться, это значит, мы в курсе возродить себя заново и в денежных кодах делаем очень много разных практик, где девочки по-другому себя чувствуют, проявляются. Кто здесь, напишите, пожалуйста, как вам, как вам практика, которую я даю, где после них начало шока, после них потом трясет. Но потом расширяется вот эта зона вашего бессознательного тела и вы становитесь увереннее так что welcome в программу кто еще не купил и нечего ждать так дальше шестой вопрос как уйти от боли разрыва отношений и развода Ой, ребят очень много есть разных практик после развода после разрыва отношений Куча всякого в интернете. А почему вы не пишете? Я не Чат стоит. Ваше что? Меня не слышно, что ли? Меня слышно вообще или нет? Или чего вы заст... застряли? Зависли? Меня слышно вообще? Я в чате или нет, ребят? Меня слышно? Меня слышно? Я есть в чате. Почему биомасса висит? Делаем новое. Хорошо, спасибо. Да, я вижу, что а сердечки кто, под, кто будет подкидывать, или вы что там уснули что ли? Скромность, конечно, красит, но исключительно в серый цвет. Молодец, умничка, умничка, спасибо тебе большое. Лидер в программе денежные коды, самая первая сделала техники, за ко после которых все остальные пошли делать. Умничка, молодчинка, спасибо тебе большое. Вот, поэтому. Как уйти от боли и разрыва отношений и от развода? Многие говорят там какие-то практики там, и так далее. Ребят, первое. Это время. Второе. Никого не слушайте, когда говорят Демченко Ирина. Ну, очень много практик. А что вы делаете там? А, Лиана. Лиана, да, вижу. Да, много практик. Спасибо большое. Главное, чтобы результаты были. Вот. А, смотрите, утрата близкого человека и развод по статистике дают почти что одинаковые. Вот если 200 единиц стресса и 180 единиц это при разводе. Если вы были, у вас были отношения, вы любили, у вас отношения закончились, то.. Вы чтобы понимали, что там не так все просто. И поэтому никого не слушайте. Это время нужно пройти. Да, нужно менять там другое место жительства. Да, нужно вспомнить о том, что ты сама себе самая главная, самая любимая. Да, то же самое мужчины очень сильно страдают после разрывов. Очень. Как же они, мужчины, вот я с ними работала, они страдают еще больше, чем женщины. Просто они это молчат. Они страдают, они заходят в такие депрессии, они заходят в такие сердечно-сосудистые заболевания. Ну, те кто, те, кто не справились. У них такая, вау-вау, такая боль. Это вообще. Они уходят на долгие годы и прям чуть ли не кукушкой съезжают. Вот. Так что вот такая тема. Ну, конечно, в мужчинах надо разбираться, какой типаж, рост, вес, где живет, чем занимается. Ну, я это даю в программе для женщин. Кому интересно, заходите, проконсультирую, покажу вам ваши какие-то плюшки, что вы можете сделать, как вы можете найти своего любимого человека, потому что сегодня время, те, кто уехали, у кого свободные, ну, нету, нет либо, любимого человека, раз, развелись или там ищите, у вас очень сегодня крутая тема, крутая возможность найти себе нового человека, потому что в Европе очень много мужчин, качественных мужчин, которые хотят построить Отношения с восточноевропейскими женщинами, адекватными, умными, красивыми, адекватными, повторяю. Поэтому ему не нужна барышня, которую он будет проводить психотерапию. Ему нужна адекватная женщина, которая будет понимать его, любить, ценить, ну и будет знать свои границы и уважать себя. Поэтому боль отношений, разрыва отношений, она также тяжело приносится, как и боль утраты родного человека. Ее нужно просто пережить. А как пережить? Разозлиться на себя, найти себе замену, поехать куда-то, отвлечься и так далее. То есть помнить про себя. Ну и самое главное, когда идти в новые отношения, нужно знать, кого выбирать. И даже что, если разводиться будете, то чтобы вы не зависали на эмоциях. Потому что эмоции – это страшная штука, и потом очень больно. Поэтому надо включать и трезвый рассудок, и эмоции, и, конечно же, все остальные наши части тела для того, чтобы быть ответственными и быть осознанными, чтобы не, не болеть, так и не страдать, и не умирать после этих разводов. Но по статистике, по, по науке, 200 единиц стресса при потере человека, при утрате человека, и 180 при, утра... при потере, если там были какие-то связи очень сильные, имеется в виду такие отношения. Поэтому приходите на консультацию, покажу, расскажу, разберусь. Ну и, конечно, в курсе. Жду вас в курсе. Возрождайтесь и самооценку поднимайте. Следующий вопрос. Боюсь сделать ошибку и заплатить за дорогое обучение, а вдруг не получится вернуть вложение. Что посоветуете? Как я могу? Что я могу посоветовать? Я могу сказать только по себе. Что если ты хочешь, чтобы тебе платили, если ты хочешь работать с людьми, как специалист, то тебе надо платить самому. Вот, вот просто запомните. Хочешь взять – отдай. Хочешь, чтобы тебе платили – плати сам. Это первый, первый посыл. Второй посыл. Для того, чтобы вернуть вложение, которое вы хотите вернуть, для этого надо найти практика, который уже прошел сам путь, знает и как убрать тараканы, более неуверенности, потому что там самотаж, самотаж, откаты будут «Ого, какие!» Это первое. Второе. Человек, который прошел уже этот путь и знает технологию, систему. Я сейчас про себя говорю. Поэтому не продавайте просто курсы или там, карты Таро. Продавайте результат. Продавайте результат. Я буду отдельно об этом вести эфиры для психологов-коучей. Нам с вами не нужно продавать наши курсы, нашу психологию. И то, что вы там где-то прошли какие-то способы проведения с человеком, приведения его на дугу желаемого результата. Наша задача не процесс продавать, а результат. Что человек получит? Вы не баночки-скляночки, вы не крем продаете, продаете красоту. Вы не платье продаете, вы продаете эмоции. Вы не курс продаете, вы продаете уверенность в себе. Я не систему продаю, я продаю то, что в результате системы ты получишь навсегда алгоритм, как тебе находить клиентов целевых, как тебе понимать их боли, чего они хотят. Вы не только боли решаете, людские, а еще и, и проблемы, а еще и закрываете их хотелки, помогаете им то, то чтобы они... Не только вы закрываете боль, вы продаете еще и их хотелки, то есть то, о чего не мечт... мечтают. Этому надо учиться, этому я учу и в звездном коучинге, но э, вы сейчас те, кто пишут свои желания, ставят цели. Если вы научитесь правильно хотеть, хср выстроить, хорошо сформулированный результат, вак, вижу, слышу, ощущаю. А ведь видите сами, что вы пишете сколько уже находитесь и пишете, ошибаетесь. Это нормально, потому что мозг зашорен, он неправильно мыслит. Ваша задача – научить мозг правильно хотеть, что у вас есть сейчас, чего вы хотите в будущем. Представить себе, что это уже есть, вижу, слышу, ощущаю. И это поможет вам в продажах ваших программ. Это поможет в продажах ваших курсов, консультаций и так далее. Потому что если вы не знаете сами, чего вы хотите – вас нет самих четкой цели. Если вас, вы хотите улучшить результаты и не понимаете в связи, с, в связи в сравнении с каким результатом, то мозг мозги хаос, каша. Поэтому, в курсе возврати себя зав, за, заново. Мы учимся правильно хотеть, использовать свой мозг по назначению, мы учимся входить в транс, убирать свои негативные ситуации, боли, даже даю для самоисцеления работать с трансом, кто-то уже это сделал. Убираем боли, травмы, и это все в этом вот курсе, который я назвала за такие вот маленькие деньги. Поэтому для того, чтобы вернуть инвестиции, которые вы хотите вложить, Сначала нужно понимать точку А, что у вас есть, чего вы хотите, и за сколько времени вы хотите выйти на... Допустим, у вас там тысяча долларов вы сейчас получаете, хотите 3. Сколько вы будете сами ходить в лет? Сколько вам сейчас лет? И если вас устраивает там то же, что у вас и было, вам только нужно проц... закрыть там какую-то ну дырку какую-то свою, вам, вам нечего делать, вы там, не знаю, у вас есть муж зарабатывает, там есть у вас какие-то сбережения, и вам не нужно стремиться зарабатывать больше, тогда вам не нужен никакой наставник. Вот и пускай висит у вас там ваши психологические темы, красиво оформленная страничка, и рассказывайте, обманывайте себя, что у, вас, что у вас люди приходят сами. Это вчерашний день. Сегодня, находясь в интернете... К вам люди будут приходить и приводить других людей, если вы постоянно там э, ведете свои эфиры, проводите полезные для людей материалы, закрываете конкретные боли, а не э, говорите какие-то общие фразы. Про там, не знаю, духовную, про путь души, еще там что-то. Вот. Поэтому конкретные боли у людей. И вложить инвестиции. И их вернуть – это главная задача, когда вы покупаете программу. Особенно, когда покупаете дорогую У вас должно быть в голове, сколько я вкладываю, инвестирую, и через сколько времени я верну. У меня в программе «Звездный коучинг» одна из моих учениц, Катерина Ждамирова, я ей очень благодарна, нейропсихолог очень качественный такой, прям, прям от Бога. Она говорит, я даже не считаю деньги, сколько мне дал этот «Звездный коучинг». Для меня ценно я – для, моё, для меня ценно мои отношения с моими родными, с мужем. Для меня ценно я как личность выросла. Ну вот так вот. Поэтому свой опыт я упаковала в свою звездную коучинг и продаю вам тоже эту программу. Поэтому кому, кто хочет продавать, достать, достой, продавать на дорогие чеки и ощущать себя нужным и значимым, а не использовать себя как душевный унитаз, чтобы вам ходили только и жаловались, Welcome. но я уже сказала, что welcome на бесплатную консультацию, покажу вам, распакую вас, покажу вам ваши уникальности там и так далее. И тем не менее, я в начале эфира сказала и сейчас продолжу. Я все равно даю людям самым простым, самым обычным, которые не могут платить. Но я вам скажу так, люди все могут платить. Все. Просто вы не нашли к ним подход вы не сумели объяснить результат, вы не узнали, чего они хотят, и вы не знаете, о чем они мечтают. Поэтому пусть не рассказывают, что у них нет денег. Деньги есть у всех. Вопрос для чего? Вот такие дела. Поэтому многие из вас сидят и слушают, и ничего не делают. Ну, вам выгодно, значит, сидеть и меня слушать, а может, кому-то другому выйти на обучение. Такое тоже может быть. Поэтому для того, чтобы вернуть вложения нужно искать человека, который вас вытащит, сильного человека, опытного человека, психолога и, или психотерапевта, каким я являюсь, и плюс еще я даю всю систему, которую использую сама. Автоворонка, программа, продающие консультации, вот с учетом, что я хочу, вот это ХСР, помните, я сказала, то про ХСР, пишите ХСР. Дальше следующий вопрос. Хаос в жизни, тревога, суета. Как понимать свое... Как понимать и как свое время распределить? Да, мы часто суетимся, бегаем, очень много задач и не успеваем. Если я скажу кратко должен быть четкий план согласно вашей цели должно быть минимум два часа вернее минимум один час в день а лучше два для женщины чтобы было только ваше время для вас любимых вот сейчас в денежной программы мы будем больше на это уделять внимание из возле себя заново я люди же перешли в денежные коды вот там сейчас у нас будет больше практик для люби... любимой себя и это через деньги, потому что деньги для того и существуют, чтобы мы получали радость, чтобы деньги радовали, чтобы мы получали удовольствие и наслаждение. И, конечно же, распределяли грамотно деньгами. Но для себя, любимой, должно быть столько денег, чтобы ты себя чувствовала действительно королевой. Поэтому хаос в жизни, тревога, суета, как время распределить? Уже сказала, минимум час для себя, и пусть мир подождет. Все остальное четко по плану и обязательно трансы. Два-три минимум транса в день. То есть после каждых полтора-два часа, вместо того, чтобы идти на перекур или там куда-то еще, попить тепленькой водички с любовью. У нас такая практика есть, вода. А дальше войти в транс на 15 минут, вернуться как огурчик и снова работать в любимую работу. А Это было, было полезно? Девятый. Девяточку пишем. Плюс. Дальше. Десятый вопрос. Он почти повторяет девятый. Боюсь жить быстро и не быть в моменте. Боюсь быть в моменте, чтобы не пропустить быстро меняющуюся жизнь. А, здесь тоже отвечу кратко. Смотрите. Люди слышат о том, что надо жить в моменте, жить в процессе. Да. Когда у вас есть конкретная цель под вас, а не вы выполняете цели других, то, конечно, вы находите время для того, чтобы жить в моменте. Остановиться, посмотреть, что пахнет, что там где-то ползает, лазает, птички поют, не знаю, на цветок посмотреть, понаслаждаться, водичкой понаслаждаться, пока вы ее пьете или когда душ принимаете. Когда вы кушаете, наслаждаетесь в моменте, вот в группе, вы же мне не пишете каждый раз все практики, которые вы делаете. Ведь на каждый день у вас есть практики, как вы кушаете. Как... Вот водичку вы все пишете, потому что водичка очищает, там трансуете, я понимаю. А как вы кушаете? Сегодня написали уже, как вы ходите. Супер, это мне нравится. Сейчас стали обращать внимание на осанку. Это тоже я, это тоже я оценка себя. Тем более провожу по субботам еще и по невербалике давала лекцию в семинар проводила в субботу, как, почему женщина ходит так, что это обозначает, и руки, и жесты и так далее. Так вот, когда у вас есть четкая цель, ради чего вы встаете, ради чего вы живете, вы знаете, ради чего вы живете, тогда вот эти вот тягомотины, там, на ручнике, на ржавом, Потом, завтра, не хочу, не буду там платить, потому что дорого, неизвестно. Вам это просто не надо. Вы живете на ручнике, на ржавом ручнике. А когда у вас большие амбициозные цели, когда вы знаете, ради чего вы живете, когда у вас есть дети, которым вы даете пример, когда вы находитесь красивая, уверенная, вы успеваете делать себе транс, вы умеете и, и стремитесь, и играете в игру, Общение с мужем, с мужчинами. Вы совершенно по-другому, вы качественно проживаете свою жизнь. Поэтому и торопиться, и быть в моменте, и выполнять свои планы согласно дня – это наша святая задача. И этому мы постепенно, потихоньку обучаемся в курсе «Возврати себя заново». Ну, а в тренинге, в курсе «Денежные коды 2023. Там уже идут взрослые, по-взрослому умение и грамотность себе ставить финансовую цель. Там уже у нас идет финансовая грамотность, там уже у нас идет серьезные глубокие практики денежные. Там много работы. У меня есть такие ученики, которые прошли трехдневный или пятидневный, не помню, интенсив был, очень много давала практик. Из 75 человек в группе 52 работали. Это очень хорошая конверсия. Из них процентов 70 писали, писали регулярно, выполняли уроки. Там такие люди, даже после этого недорогого тренинга, он там что-то стоил, там что-то 100, 100 долларов, что-то плюс-минус в этом. Они выполнили там, процентов 70-80 всех заданий. Но это такая прокачка. Люди многие поменяли свою профессию, многие поменяли свою... Свой вообще поворот в жизни совершенно другой произошел. Потому что это надо делать активно. Я понимаю, что есть дела, я понимаю, что есть другие задачи. Но, ребят, развитие это для вас. От этого будет зависеть ваша жизнь дальше. Ну, вот как-то так, кратко. Поэтому вопросы пишите, пишите в личку, идите на консультацию бесплатную, я даю вам бесплатную консультацию. Захотите, заплатите, если вам будет полезно, за донат. Вообще я продаю, провожу их бесплатно, но так как я много сейчас вкладываю, больше работаю с вами, то больше, чем полчаса получается, то будут донаты. Задача Здесь не деньги получить а задача дать вам толчок, показать, в чем ваша уникальность, показать, куда вам лучше идти, как вы можете самостоятельно работать, как вы можете работать со мной или в курсе. В общем, в любом случае, это то, что необходимо для вас. Насколько была полезна сегодняшняя встреча, поставьте эти ничкой до 10, а я с вами прощаюсь. И до завтра. Завтра тоже будет эфир. И в субботу будет эфир про отношения. Пока-пока. Спасибо за вашу обратную связь. Благодарю вас, Галиночка. Пока. Спасибо.